Москвичка почти ослепла после процедуры в косметологической клинике. Девушка хотела сделать изгиб, переносится более изящным, но увидеть результат операции она так и не смогла. После вмешательства правый глаз перестал видеть вообще, ну а зрение левого упало до минус девяти. Почему такая рядовая процедура? Хотя, ну вот мне сложно назвать ее рядовой, обернулась трагедия. Кто там виноват, гульнара солдатова выяснил. Саша, тебе как удобнее, чтобы я себя за руку вела? Ну, или сама. сама. Это Саша. Саша, как и все мы, наверное, хочет быть красивой, молодой. да, Но вот после одной из процедур она лишилась зрения. И вот чтобы нашим зрителям было понятнее, как сейчас Саша, каково и сейчас, вот вы весь последующий сюжет будете видеть вот так вот. Хотя на самом деле все гораздо хуже, да, Саша? Ты же вообще не видишь, я так понимаю, ну, правым если глазом? Если правым глазом у меня ноль зрения, то есть он у меня вообще не реагирует никак, ну, ни на свет, ни на что. А левый глаз у меня минус 9. Что же за процедура это была такая, что привела к таким последствиям? А, ну, мне врач предложил а, в переносице а, меньше изгиб сделать. Когда вот мне вводили этот препарат, начали вводить, у меня моментально, ну, как свет ну вот выключился просто глаз. Подумали, что мне просто плохо. Сказали, потерпи, доделали процедуру, промяли нос. Говорю, я не вижу ну, правым глазом, ну и потом началась суматоха. Где-то минут через 20, когда они уже поняли, что ну, ничего не получается, они вызвали скорую. Это все было вот здесь? Вот да. она, эта клиника эта, стоит? Эта клиника, да, вот верхний, верхний этаж. Ну, вообще ни вывесок, ничего нет, да, никаких признаков? А сейчас все сняли. Ну, Месяца два года. И два то Новый То есть они прям так как-то бежали. Ну, я не видел их, честно говоря. Но съехали они быстро. На телефонные звонки в клинике не отвечают. Единственное, кто все это время поддерживал общение с пациенткой, по словам Саши, врач, которая и делала ту самую процедуру. Процедура протекала так, как должна была протекать. Но в медицине есть осложнения, поэтому в этом вопросе будут разбираться судмедэкстер. Кто виноват? Это препарат или это врач сам? Че виноват? И с препаратами тоже вопросы большие возникают. К И, их как Да, к их препаратам. И сейчас вот разбираются с этими дипломами врача, имела ли право на все делать. Препарат «Хафиллер» по словам врачей-косметологов китайского происхождения. Салоны работают на нем редко. Вероятно, может было какое-то неправильное видение. как раз попали в просвет сосуда и при этом не проверили, как можно проверить, в просвете вы или нет. Достаточно поршень нажать обратно и попробовать посмотреть, если в сосуде, то вытекает кровь. Открываем глазик. Смотрим прямо перед собой. Есть шанс, что она будет видеть так, как видела раньше. Восстановить на сегодняшний день вот стандартными методами, к сожалению, не получится. Вы молоды, и обязательно э -э, в течение вашей жизни, безусловно, эта технология появится с учетом того, что на сегодняшний день развивается там, стремительно. Александра уже слышала этот вердикт и в других кабинетах офтальмологов. Ты надежду не теряешь? Я нет. Я все равно буду узнавать, буду спрашивать. А что... Когда-нибудь видеть сможет Саша. Вот так у нас. Как да, и раньше. Как и раньше. А чего бы ты хотела, чтобы им, как какого наказания они понесли? Знаете, я не то, что как бы там, возмездие или там какой-то. На данный момент я просто хочу, чтобы, во-первых, люди знали, что такое случается. Гульнара Солдата, Ольга Вайлошникова, Ольга Казакова, Кирилл Гнитнев. Москва, 24.